Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. В этом ролике я расскажу, как даже должно выйти обновление в игре Among Us. Ну а ты поставь лайк и подпишись, если ты тоже ждешь обновления. Давайте посмотрим, сколько нас. Этот ролик пришлось записать, потому что люди правда думают то, что обновление в игре Among Us должно выйти в эту пятницу или в это воскресенье. Поэтому я решил разобраться, так это или нет. Ну а начнем про то, что люди слепо верят в то, что разработчики говорили то, что март это не начало года. А разработчики говорили то, что обновление выйдет в начале года. Разработчикам задали вопрос. В марте или в апреле точно? Я имею в виду, что май это не начало 2021 года, верно? И разработчики отвечают. Мы сказали, что в начале 2021 года. Ха-ха, это еще не начало. Разработчики ответили на вопрос, то что май это не начало 2021 года. И разработчики, соответственно, ответили на этот вопрос. Но меня действительно в этом ответе задела фраза еще. То есть разработчики сказали, это еще не начало 2021 года. То есть, возможно, сейчас не начало 2021 года. Мне чисто интересно, по какому календарю сейчас живут разработчики. Но это не так важно, главное, что я ответил на вопрос. Неужели разработчики говорили то, что апрель и март — это не начало 2021 года? Но судя по поведению разработчиков, у меня складывается ощущение того, что июнь для них не будет началом года. И где-то уже в 22 году они нам дадут уже обновление. Только уже в неизвестной никому игре Among Us. Ну а ответ, почему же мы до сих пор не получили обновление в игре Among Us, мы уже давно знаем. Это то, что в игре было очень много ошибок, которые отвлекали разработчиков от разработки новой карты. Если кратко, то у них просто была полная жопа. Пока разработчики фиксили одну проблему, у разработчиков появлялась новая. И так, раз за разом, ошибка за ошибкой. И если бы правда было так, что ошибки делают нас сильнее, то тогда игра Монкас была бы посильнее Киберпанка. Все ошибки, которые были в игре, я перечислять не буду, так как я уже давно про них рассказывал. Но недавно в игре появилась еще одна ошибка. Но суть трагедии такова, то что разработчики в это время писали для нас пост, в котором мы узнаем, что же у разработчиков, Разработчиков было все это время, с какими ошибками они встречались. И у меня такое чувство, то, что разработчики в это время дописывали ту ошибку, с которой они в последнее время столкнулись. Ну и пока они это писали, они обнаружили то, что в игре еще одна проблема. И я представляю, как они от этого сгорели. Ну так что же в общем происходит в игре? Да, это не случилось, а до сих пор происходит. В европейских серверах мы постоянно встречаем этого парня по имени Сир Сирл, который постоянно входит в комнаты и а оставляет сообщения о взломе а затем уходит, прежде чем вы можете запретить ему. Поэтому он может делать это снова и снова. Вы можете что-нибудь сделать? Спасибо. Если кратко, то на европейских серверах появился такой человек, который постоянно заходит в комнаты и говорит, то, что тебя взломали. Но потом, если ты его попытаешься забанить, то он выйдет и снова вернется, чтобы тебе об этом напомнить. Боюсь представить, как же у разработчиков горело, когда они только дописывали то, что в их игре больше нет проблем, то, что они совсем справились. Ну и потом появился чел, который будет весь европейский сервер. И как вы думаете, что же разработчики будут делать? Конечно же, это фиксить, прежде чем как выпустить новую карту Airship. Но я напомню то, что совсем скоро закончится февраль. Ну и какое же вам обновление в феврале. В общем, какая суть этого ролика? Вместо того, чтобы получить сегодня или завтра обновление, мы завтра должны получить пост от разработчиков, в котором они нам сделают отчет о том, с чем же они столкнулись за все это время, какие ошибки у них были, ну и естественно они намекнут, когда же выйдет обновление в игре Among Us. Ну и естественно, как только разработчики выпустят этот пост, я его сразу у себя на канале разберу. Поэтому подписывайся и ставь лайк, чтобы не забыть об этом. Ну а с тобой был Чайок Тви. Запомни то, что обновления в феврале не будет, но зато нас ждет интересный пост. Всем пока-пока.